Здравствуйте, уже часы тикают, что тикает точно пара вызов из за ролик. Оперативная сводка. Оборона трещины Волынское наступление захлепнулась. Это такие новости там. Уж что то неинтересно. Мне как-то не хотелось об этом говорить. Память об этом нужно память. Лайк, подписка, канал Макс Прайм, С вами Макс Прайм сфотка что происходит что идет дальше вопросики задаем, задаем задаем о пошло. вот он настоящий украинец украинцы берегите таких людей я про, я про тех кто помогает бесплатно да значит сегодня нападет речь и будет продолжать речь идти о наступлении захлебулась. то есть какая-то фракция в общем-то, в Украине есть некоторые крест в странах, которые помогают <coughs> спасать жизнь в Украине. В России там никто не спасает, ну, кроме митингов в Москве. Но кто спасает ранения, если, если они сейчас э, идут на войну? И некоторые, то уходят, уже как-то не хотят. А в России все наборы показывают в новостях. Кстати, да только вопрос, так нужно об этом подумать еще раз. Учитывая, что несет Байден про иранские сердца, я не удивлен, не знающий географию в своей же стране. Сразу видно, из какой страны были инструкторы, обучающие это национальность. Он, наверное, говорит про великую Россию. Китай большой, Индия большая и США большая. Понятно, что большие на большие Вы об этом должны знать. Байден это чудо Ну подожди, а Путин и Белорусский тоже, они там пять лет, а Байден это молодой. Ну, по возрасту нет, но он первый раз там президента США. Ведь нужно уступать старикам местом, а... 5 лет этим вот старикам, которые живут пять лет подряд, точнее там 5 президента, раз выйдет а достаточно много, это именно Владимир Путин и как на его а, в общем-то сделанный человек блин, двое, Беларусь Лукашенко а, да там вроде произно... Произов шоусе схоже и